что у вас нового происходит в последние дни понравился ли вам какой-то смартфон который бы вы хотели приобрести В последние дни я столкнулся с такой вещью терминология которая никому из вас не понравится это звучит так, как одно, одно единственное слово звучит так. Это предательство. Предательство. Когда ты ради своего друга не жалеешь ничего, а он при этом, во-первых, неблагодарный, но ну, а во-вторых, еще и предает тебя. За твоей спиной что-то говорит другим людям. Я не обвиняю тебя в этом, потому как я не имею доказательств, чтобы это, в это поверить даже, знать. Так вот, в мои последние дни происходит то, что вот я даже не знаю, как это охарактеризовать, что это сложно. А насчет значит, насчет обновления оборудования для более качественных съемки видео и тому подобное, чтобы вас радовать, то же самое. Я сам получаю от этого удовольствие. Причем большое. То это надо просто... Сделать некоторую спонсорскую программу. Вот. Чтобы у меня были постоянные клиенты, которые мне присылали деньги. Допустим, раз в неделю, там, допустим, раз в месяц. Или раз в день кидается. Если раз в день, то кидается небольшая сумма. На мой счет, я реквизиты выкладывал уже свои. Если кому-то интересно, обратитесь ко мне в моей группе ВКонтакте. Русский царь. И вы получите ответы на свои вопросы. Но я принципиально не буду давать свои бесценные советы тем людям, которые этого не ценят. И именно поэтому, из-за вашего лукавства, из-за вашей жадности всеобщей лицемерия, я делаю так, чтобы ответы на мои, на ваши вопросы были платными. Это не потому, что я хочу денег много или нуждаюсь в этих деньгах. Это потому, что такой жест будет доказательством того, что вы заинтересованы серьезно получить ответы на свои вопросы, обращаясь при этом ко мне. Это, это услуга на самом деле. Она должна оплачиваться. Если у тебя нет денег, но у тебя есть вопрос, который ты хочешь задать. Вопрос жизни и смерти. Обратись ко мне, я, пос... я помогу тебе, я... я поддержу тебя бесплатно, если ты нищий. Но если ты богатый, и на твои вопросы я тоже бесплатно отвечу. А ты уже захочешь, уже будешь помогать мне хоть как-то финансово, если захочешь. Но я на твои вопросы всегда буду отвечать. Потому что я стараюсь жить, жить как Христос жил когда-то. Не, э, не взимая ни за что никакую плату. По лицам не судя, То есть не осуждая никого. И пусть даже идет какой-то бомж в лохмоте с, с перегаром. Вообще кошмарная картина. Я, не осуж... я пробую не осуждать таких людей. Потому что есть много причин осудить человека. И есть много причин оправдать человека. И есть лишь одна причина для того, чтобы его простить. Потому как если ты не будешь прощать, то и тебе никто не простит ничего. Ты это пойми, пойми пожалуйста. Иначе будет тебе хуже. И я к этому даже руку прилагать не буду. Следующий вопрос. Собираетесь ли вы бросать курить и когда это произойдет? Смотря что курить, смотря для чего бросить, и смотря для чего продолжать это дело. Курение, как само по себе, оно не несет никакого ни положительного эффекта, ни отрицательного. Все зависит от твоего отношения к данной привычке. Если ты чувствуешь, что это для тебя не является какой-то потребностью. Если ты чувствуешь, что для тебя это не является уж таким сильным желанием, что ты за пачку сигарет, за одну пачку сигарет, когда других в округе нет ни одного магазина, то ты будешь ехать в другой конец города, чтобы купить себе пачку сигарет. Слава Богу, что они сейчас на каждом углу продаются. Потому что, когда начнем сносить эти, магазины ядов, когда будут сносить, то вам придется ехать в другой город, чтобы пачечку сигарет купить. И вот тогда вы станете ценить все это, все весь этот грязь, все это, которую вы до сих пор цените. Как идет подготовка поездки в Дивеево. Значит, Подготовка идет сильными темпами. Я приобрел себе специально дорожную сумку. Почти удалось купить телефон, желательно сенсорный, чтобы иметь доступ в интернет. Ну вот я за друга говорил несколько минут назад, за друга своего, которому я телефон дал, чтобы он попользовался. Ну вот он взял, попользовался. Неважно. Полным ходом идет подготовка к этому событию. Допустим, я вот с одеждой теперь новая чистая. У меня довольно достаточно вещей для этого. Халат приобрели, чтобы там в общежитии, в гостинице остановиться. Единственное, в чем сейчас мы испытываем какое-то затруднение, сложность, заключается в том, что у нас даже на бензин нету денег. У солярка, обычных микроавтобусов, вот заказов на церковном нет практически. Клиенты все куда-то поразбежались, поразбегались. Мы сейчас, несмотря на то, что у нас, допустим, красивый большой дом, несмотря на это, мы сейчас находимся в нищенском положении. Это парадоксально, не укладывается в никак... в ваши головы, не укладывается в здравый смысл, не укладывается. То что у нас такой богатый дом, три машины, и мы нищие при этом. И просто печально слышать, нет денег. Слушай, дай денег, на телефон я себе куплю. Ну, нету денег. Ну и что? Сейчас буду. Сейчас я к подписчикам обращусь, и мне будут высылать там от 50 долларов до 200. 300 300 долларов за, за одно видео, если я даже представить могу 300 долларов одно единственное видео зарабатывает в ютубе в том случае, когда видео это одно набирает больше миллионов точнее набирает миллион просмотров у меня сейчас по-моему 195 196 или 194 тысячи просмотров Нужно, чтобы было на одном на каждом из роликов, из роликов по миллиону просмотров. И тогда можно вообще жить припеваючи. Я тогда смогу единолично содержать всю свою семью. Сделать так, чтобы они не тряслись, зарабатывая деньги. Один на стройку ходит, другая дома хозяйство наводит, третий там что-то делает. Я четвертый, я могу внести какой-то вклад, свою лепту в развитие. Такого понятия, как милостыня. Мы должны возродить монархию. А чтобы возродить монархию, надо возродить православие на Святой Руси. И прежде чем все это будет сделано, у вас появится лидер. Он уже среди вас, только вы его не видите. Потому что вы слепые котята, глазки слизятся. Все, забыл.